Всем добра, доброго утра. Сегодня мы поговорим о предложении Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, обложить э, налогом, 15% налогом, доходы по вкладам граждан, вклады, которые составляют более 1 миллиона рублей. Это прекрасная мера. Это мера, которая поможет поддержать экономику России, особенно в тяжелый период, поможет людям. Владимир Владимирович Путин Абсолютно правомерно ссылается на опыт других стран, в которых существует абсолютно такой же налог. Давайте рассмотрим на примере. В Федеративной Республике Германии такой налог гораздо больше. Он составляет целых 25%. Он называется Abgeltensteuer. Именно по статье Abgeltensteuer облагаются налоги, заметим, всех граждан, а не только граждан, которые имеют на своем счету более 1 миллиона рублей. Для того, чтобы стало понятнее, и чтобы вы могли сопоставить несопоставимые вещи все-таки евро, проценты, вот там 25%, 13% рубли, все это сопоставить трудно. но давайте посмотрим. Я открываю калькулятор. Дело вот в чем Действительно, у нас это облагается 25% налогом, ставки по доходам, начисленным от банковских счетов. Давайте посмотрим, сколько же мы можем получать так, чтобы нас этот налог не затронул. Дело в том, что в Германии существует величина такая маленькая, 800 1 евро можно получать, и они не будут. 801 евро в год они не будут обложены налогом. 801 евро в год. Сколько же я могу извлекать в месяц? Я открываю калькулятор. Я открываю калькулятор. Делю 801 на 12, на 12 и получаю цифру 66,75. 66 евро 75 центов иными словами если я получаю не больше 66 евро в месяц эти деньги остаются целиком мне и я с них налогов не плачу теперь зная курс современного рубля те кто хотят для себя рассчитать соотношение подать в пользу государства в России и в Германии могут легко это сделать, получаете ли вы в месяц 66-75 евро, больше, меньше, вы сами увидите, что лучше 13% или 25% конкретно в вашем случае. Для себя для... просто отмечу, что чтобы получить в месяц 66-75, исходя из того, что... Сейчас ставки по налогам очень небольшие, ну, будем исходить из такого оптимистического. Здесь вот раскладов 2%, это еще, кстати говоря, надо поискать. Я должен положить в банк где-то примерно 3375 евро. Конечно, президент Российской Федерации заботится о людях. Именно этим и вызвано тем, что у таких состоятельных людей, у которых больше миллиона людей, естественно, они, как во всем мире, просто должны платить эти налоги, которые пойдут на благо всего народа населения. А между тем, есть, я, поскольку я знаю от своих источников, каким образом готовилось и принималось это решение на основании каких документов, что рассматривалось, я хочу сказать, что рассматривался не только опыт западных стран, мы можем сделать прогнозы о том, какими, ну, какие новые, так сказать, в интересах страны могут быть введены не налоги, а на какие, я скажу так, солидаризированные расходы могут пойти все граждане России, но при ситуации, если Рубль будет падать, нефть не подрастет, если нефть в марке Euros будет по-прежнему уступать нефти в марке Араблайт в плане захвата европейского рынка. Мы сейчас об этих мерах поговорим, пока только намекаю, то что буквально на днях в порту Шереметьево Произошел э, не скандал, а сейчас нет вот, взрывов, есть хлопки, так что не скандал, а некий интересный инцидент с тем, что э, в Лондон на запад проклятые вывозилось примерно 1023 килограмма золота, то есть больше тонны. Э, есть определенный смысл, что речь идет именно о золоте. И сейчас э, мы расскажем о тех планах, над которыми сейчас некоторые уже задумываются в Москве на случай ухудшения ситуации в экономическом экономической некоторые уже прорабатывают их но пока отмечу что на мой взгляд Владимир Владимирович совершенно зря ссылался на дорогих партнеров зачем это делать когда ты делаешь лучше стране да заботишься о ее людях нужно было сослаться на исконный российский опыт вот э, при царе Николае да? там это вот, еще при царе всегда все э, Доходы от, по процентам с банковских вкладов, они обирались, обирались в пользу государства. Ну, правда, при царе было 5% всего, но, но, но, заметьте, да, сейчас гораздо лучше, чем при царе в России, потому что 13% это только с тех, у кого больше миллиона, да. А вот при царе не было такой социальной справедливости, и 5% от процентов по вкладам платили, все жители империи между прочим мало кто знает, что вот те самые 5% царь вводил на основании некого, некого необычного достаточно аналитического труда как были рассчитаны эти 5% но мы потом об этом поговорим а сейчас мы, как и обещали не задерживаясь долго на этих рассуждениях, еще раз подчеркнем, что, разумеется, все делается в пользу граждан страны. Мы сейчас посмотрим, какие возможно еще предпринять меры, при, если будет ухудшаться экономическая ситуация. Вообще, знаете, сейчас во всем мире тяжело. И поэтому для того, чтобы сделать еще лучше людям, как это сказать, поддержать их, можно пойти еще на некие, скажем так, не изъятия, а привлечение новых средств в казну государства и между прочим это в общем-то никого не разорит вы сейчас поймете о чем идет речь я сейчас расскажу вам об этом а чтобы вы долго на меня не любовались я просто дам вам внимательно чтобы вы не отвлекались на камеру на мониторы я вам дам сейчас просто это послушать когда речь идет об источниках, ты никогда не можешь утверждать, что они достоверны. Они могут быть использованы в темную для проталкивания каких-то идей. Они могут просто добросовестно заблуждаться. Поэтому я хочу сказать, что та информация, которая у меня есть, о дальнейшем о улучшении экономической жизни России, о планах, которые собираются предпринять, я не могу дать гарантии, что они достоверны. Но поскольку они очень интересны, я считаю, необходимо не просто довести их до сведения, а предложить их российскому правительству. Если они действительно эти планы не рассматривают, как утверждают мои хорошо осведомленные источники, то вполне эти планы можно рассмотреть. Итак, давайте посмотрим, о чем идет речь. Как известно, за границей курс рубля Постоянно понижается, нефть слабая и никакие средства до сих пор, применявшиеся Центробанком, не могли и не могут спасти положение остановить достаточно неуклонное падение рубля и такое же подражание всех жизненных продуктов. Причем хочу заметить, что меры, которые принимает Центробанк, по привычке его называют, или Банк России, сжигает тоже валюту. Это все очень тяжело. Валюта, валюта стране нужна, золото стране да, нужно, и все это не очень хорошо. Но есть совершенно другой путь. Поскольку нужны меры решительные, то... Должна проводиться твердая политика, которая позволит оздоровить государственные финансы, национальное хозяйство, экономическое положение, в конце концов. А мира это простая и ясна. Речь идет об объявлении золота, внимание, золота национальной собственностью. и можно назвать, так сказать, золотым фондом Федерации. все золото, у, которого, у кого бы оно ни находилось, в каких бы изделиях, предметах роскоши, знаках отличий, орденах, художественных, исторических, монастырских ценностях, в конце концов, оно не собиралось бы. да? Итак, золотой фонд Федерации. Я хочу обратить ваше внимание особое на слово «федерации», просто, может быть, его запомнить, оно очень важно, и, может быть, это... Будет очень интересно через десятилетия, но ну, как бы то ни было. Итак, надо собрать, собственно, все золото в Государственный банк в российский, в казначейство, и оплатить его облигациями займа, конечно, по курсу золота. Для этого надо назначить срок для сдачи всех золотых предметов у населения, например, не дольше срок окончания подписки вот на такой э, займ, Да, я бы его назвал займом, золотым займом Федерации, золотым займом с Свободы. Э, на самом деле никто никогда не считал, то есть все подсчеты, которые вы видите э, сейчас в сети, о том, сколько золота есть в России в виде всевозможных украшений, безделушек и так далее, так далее, никто не считал. А по примерным подсчетам экспертов, его в 10 раз больше. В 10 раз только. Представьте себе, эти все вот тережечки, колечки, в 10 раз больше, чем весь золотой запас России государственный. Так вот надо объявить, что эти все игрушки, колечки можно сделать. Например, исключение для обручальных колец супругов – это, так сказать, не разорит казну. Так вот, все эти игрушки, колечки, побрякушки, цацки, как их называют – они должны пойти в пользу государства в минуту, когда не в минуту, а в период экономического падения, вот такой ситуации с нефтью, в период турбулентности, о которой говорят все эксперты. Но не говорят вам почему-то, ни один из них не говорит о том, что эта мера либо рассматривается, либо она будет рассмотрена, либо, ну, если, так сказать, не верить моим источникам, я ее предлагаю ее к рассмотрению. И вот введение такой золотой монополии никаких потрясений на самом деле не может вызвать в обществе не привыкать. И эта мера легко и просто осуществима. По сути, речь идет о том, что у гражданина Российской Федерации есть же не только права многочисленные, после того, как Россия встала с они все время увеличивались, в конце концов, у гражданина Российской Федерации есть не только права, да, но есть и обязанности, и вот такая такой солидаризированный, я бы сказал, налог на золото, то есть изъятие золота, если кто-то обязательно будет кричать все эти либералы и так далее об изъятии золота, э, либералы, пятая колонна. Но на самом деле э, для, для простых людей он не будет представлять никакой опасности, никакого, так сказать, э, никакого, так сказать потрясения не предстоит. По сути, как раз также совершенно заметьте, что это предложение, которая либо рассматривается, либо будет рассмотрена, оно идет э, как раз в духе, в волне, в фарватере э, предложения Владимира Владимировича облагать налогом э, только вот такие миллионные состояния, да, миллионные, миллион рублей, только подумать. Да? Вот. И то же самое касается золота. То есть э, она лежит, вот такой вот... Э, процесс его национализации. По сути, он э, лежит на кого? Ну, на состоятельный класс. На так, класс, нагулявший сильно жирок, и теперь, который должен был бы поделиться. Э, вот, тут абсолютно Путин прав в этом, я с ним вот очень в этом согласен. А, вот, и такая мера абсолютно не, не критична для людей, для сознательных граждан Российской Федерации. И хочу отметить, что поскольку речь идет о тех же самых монастырских ценностях, ну вот сейчас обсуждается, делать ли для них исключение, для монастырских исторических ценностей она также, хочу отметить, она абсолютно не опасна, потому что нет надобности переливать вот все это золото в монеты, достаточно просто лишь отдать их в собственность Центробанка России, в собственность Государственного банка почитать, собственно, их вес, а затем поместить в музей, как собственность государства, на частных лиц и учреждений. Ну, конечно, еще раз повторю, что в стране, в Конституции, в которой наконец-то будет упоминаться Бог, религиозные святыни должны быть неприкосновенны, так оно и будет. Технически, опять же, все золото, от всех предметов роскоши и других изделий э, снять э, совсем нетрудно. Рассортировать низкопробное золото от более высокопробного тоже весьма легко при наличии современных технологий. А использовать разные пробы для золотой монеты разные ценности еще проще. Да, еще проще. Вот. Можно будет чеканить новые монеты. Например, наконец-то вот вернуть тот самый рубль, но он станет рублем золотым, самым, скажем, из золота, самой низкой пробы. Затем, ну это уже так сказать, вопрос о том, что какие именно монеты будут идти, двухрублевые, трех, трехрублевые, да, у них будет более высокая проба. Таким образом, золото, собранное у населения, обратится в золотые монеты. Это прекрасный, э, прекрасный доход для государства. Это, опять же, привязка к золотому стандарту, о чем все время говорится. Вот такой вот момент э, рассматривается, или будет рассмотрен, или предлагается к рассмотрению. Причем отметить, что на э, каждой монете будет упомянуто здесь опять же так сказать все происходит честно на каждый момент на монете будет упомянуто собственно достоинство то есть проба золота 375 575 и так далее и так далее и так далее из которого сделаны соответствующие монеты опять же на этих монетах возможно будет отпечатано название которое я уже упоминал Золотой фонд Федерации. Таким образом, эта монета станет ценимой не только в России, не только на грамм на вес золота, в конце концов, да, но и на Западе, поскольку речь идет об уникальной по собственной валюте, да, это для коллекционеров, в эпоху, когда золото становится все дороже. То есть можно будет дополнительно таким образом получить доход казны, выставляя вот эти вот монеты на аукционы, делать какие-то, так сказать, в лимитированном, limited edition и так далее, и так далее, и так далее. Что произойдет в связи с этим? Как предполагается, что такой сбор золота от населения в казну поможет по курсу рубля вырасти, И что самое главное – окрепнуть экономики и в итоге – упасть дроговизни, да, дороговизни, которые сейчас в Российской Федерации, дороговизне на еду, и так далее. Таким образом, коллективная национализация вот этих всех поприкушек, да, и так далее, она пойдет на пользу людям среднего класса. Это примерно те, кто, по словам Владимира Владимировича, зарабатывает, насколько я понимаю, около 15-17 тысяч людей людям менее состоятельным, чем вот эти вот нагулявшие жирок люди по 17 тысяч, да, в месяц получающие, и пострадают таким образом от этого просто, ну не то, что пострадают, но еще, как я еще раз говорю, состоятельные люди, состоятельные люди, которые в конце концов должны поделиться с государством. Таким образом никакого разорения, никакого ущерба не произойдет. А вот, между прочим, будет еще хорошая вещь. Вот вы знаете, что золотых дел мастера ⁇ это одна из скреп России. И вот для них это будет восстановлено, это ремесло, для них найдется огромнейшая работа по извлечению золота из драгоценных вещей и вниманию камней, из золотых оправ. Что должно обязательно, подчеркну, обязательно производиться не в каком-то частном порядке, а в государственных учреждениях. Затем, конечно, вот механизмы часов, извлечение ценных камней и прочее должны быть возвращены тому, кто сдал ценную вещь. То есть, допустим, опять же, не будет а, просто какой-то экспроприации. Да, это, то есть, это вот злопыхатели об этом могут говорить. А речь идет о другом. Например, человек сдает золотые часы, с из них извлекается золото. Но механизм он может получить. Еще раз хочу сказать вам, что на Западе золотые изделия. Украшения считаются, ну, знаете, давно уже дурным вкусом, Это можно об этом спорить, это примерно так же, как с кожей происходит. Мы знаем, что ну, кожаные изделия, они э, гигиенически, что ли, удобнее, чем кожзаменитель, при том, что сейчас делают хорошие кожзаменители, да, но это считается дурным вкусом, таскать на себе золото, э, кожу это считается вот э, показухой на Западе, да, так что здесь, опять же, можно сослаться на опыт Запада, когда этими золотыми вещами, еще когда-то увлекалось старое поколение, молодые как бы предпочитают совершенно другое. То есть есть, в конце концов, можно сказать, есть такой западный образец, когда все это не нужно. Подумайте сами, когда речь идет о стране, о ее экономике, о дороговизне, о дешевой нефти, о дешевом рубле. Подумайте сами, да, вот подумайте об этом золотом фонде федерации. Насколько это привлекательная и очень интересная Вещь. В конце концов, хочу сказать, это якобы как подсказываю, простите меня, что смею такое делать, подсказываю ну, правительству России или комитетам, которые этим занимаются или будут заниматься. В конце концов, можно привести опыт кайзеровской Германии, когда люди сдавали свое золото. Это производилось, это мира, так сказать, она тоже во всем мире известная. Когда люди сдавали свое золото, огромное это было в первые месяцы Первой, Первой мировой войны или Великой войны, как ее чаще здесь называют, и был такой девиз: я сдал свое золото ради железа, ради стали. Тогда люди сдавали свое золото и получали кольца из стали разного достоинства, о том, что они, эти кольца были необычайно не модны, кольца, мужские перстни, эти патриотические. Я бы считал, что необходимо то же самое сделать и в Российской Федерации. Я не могу вмешиваться, конечно, во внутренние дела. Я просто э, считаю это вполне достойным тем людям, кто больше сдаст э, своего золота, У них будут вот такие же перстни э, с символикой Российской Федерации, показывать, что речь идет о настоящем патриоте. Таким образом, еще раз говорю, что все это должно происходить или будет происходить обязательно в государственном порядке, не в каком-то там частном, должны быть полностью разрабатываться, насколько я знаю, разрабатываются квитанции, да? сколько принято золота, сколько зачтено золота. То есть должен идти стражающий учет, строжайший учет всего, что подлежит возврату. Да? И для этого, конечно, потребуется труд, организация, вот новые комитеты, возможно, вот в Думе. То есть должны быть, конечно, на это для того, чтобы получить деньги, нужно и потратить деньги. Поэтому, конечно, какие-то затраты для создания таких комитетов, для возрождения вот для поиска золотых дел мастеров. Для всего этого это организационные затраты, конечно, будут очень большие, но в итоге то, что получит, превзойдет эти затраты. И вот то, что мы говорили в Шереметьево, когда вот этот вывоз золота кто-то до сих пор не разберутся, что за частное лицо, ну по, по крайней мере на момент сейчас, когда я рассказываю все это вам, кто-то пытался вывести тонну золота, да, судя по всему, принадлежащую лично ему. Это понятно, что этот человек, вероятно, осведомленный. Вот эта вот попытка вывоза, то есть как раз то, что, о чем я вам рассказываю, вот вероятно, инсайдерская информация была у него, что непонятно, почему именно таким вот. Тупым путем нужно все это вывозить, но последуем дальше. Итак, но хочу сказать, что вот этот новый золотой фонд федерации... Можно, конечно, для этого есть соответствующие методические разработки, так сказать, они, они, отмечу, отмечу, отмечу. Еще вот важный момент, что методические разработки, они российского происхождения, российского, то, о чем я вам рассказываю, да, это не какой-то вот Запад это предлагает сделать. Это, собственно, российские исконные разработки. Вот к ним сейчас э, и будут обращаться. Так, золотой фонд. Э, Федерации можно подкрепить и усилить до колоссальных размеров. Вторым, вторым шагом для возрождения промышленности, для возрождения рубля, для снижения дроговизны станет создание фонда бриллиантового с подразделами изумрудного, рубинового. Если объявить, что драгоценные камни, они тоже являются государственной собственностью, собственно, на тех же самых основаниях, как и золото. И определять э, стоимость драгоценных камней в данном случае, опять же, должны не ломбардные оценщики, а те, кто, э, как сказать, не просто понимают толк в драгоценных камнях, это само собой разумеется. Но речь идет о деле государевом, и это, тут должны быть испытанные профессионалы. То есть это очень важный вопрос, поскольку создавая золотой, вот мы сказали, золотой фонде Федерации, создавая бриллиантовый фонд Федерации. Понятно, что это будет еще более мощная вещь. С другой стороны, здесь ситуация проще, потому что в отличие от золота тут все проще, потому что камни переливать не надо, вот. а можно просто так делать, скажем, брать эти камни полученные от населения. И, скажем, продавать их за границу в обмен на золото. Или давать, скажем, в виде процентов на внешние займы, на все то, что сейчас действительно не хватает Российской Федерации, на современные технологии, на нужные всем нам технологии разработки нефти, многие-многие другие, медицинские. Таким образом этот Запад, низменный Запад, какие бы санкции ни были, когда речь пойдет о действительно нужных технологиях Российской Федерации, здесь не будет никаких так сказать, санкций. А при виде, ну вы уже знаете, да, что капиталист, видя возможность получить прибыль, он, так сказать, как там говорил Ленин, <coughs> извините сказать и веревку себе особенно мылит. Поэтому если такие камни это дополнительные поступления в казну, они будут предоставлены на Запад в виде оплаты в счет золота или машины, или не на Запад, то можно, можно это может, и продавать в Китае. Таким образом, в данном случае никаких проблем не будет. Он, в Российской же Федерации, собственно, ношение драгоценных камней должно.. Должно э, запретить, может быть даже сделать э, какое-то наказание, об этом я предлагаю подумать депутатам Госдумы, э, запретить, потому что когда всей стране тяжело, э, вот эта вот вся роскошь, да, она и так вот бесит простых людей. Поэтому нужно просто вводить если не уголовное наказание, но административное, большое. Поскольку найдется масса людей, я могу предполагать, состоятельных, которые не захотят отдавать бриллианты в пользу государства, то казна пополнится еще и за счет штрафов. Эти штрафы должны быть достаточно велики, ведь вопрос действительно большой – возрождение страны, укрепление рубля или частный интерес какого-то лица, которому вот обязательно этот брюлик, да, вот уже вот это слово само как звучит, ну вот подумайте сами, да. Поэтому эти штрафы должны быть большие, так чтобы люди, которые не сдали, могли бы сказать, пополнить своими не всегда правильными доходами российскую казну. И с другой стороны, вот использование золота на всевозможные поприкушки, предметы роскоши. И так далее, должно быть э, запрещено Российской Федерации навсегда, что золото как металл нужно стране, кроме того и золото, ну, знаете, хотя бы на примере таком простом золотые контакты, да, то есть оно нужно промышленности, и вот это вот, э, все это, во-первых, уже давно не модно в мире, да, то есть никто не таскает это золото, вы знаете, какие карикатуры нехорошие рисуют на русских, вот когда обвешаны золотыми обвешаны или когда вот девушки приезжают сюда и вот, в шубах, то есть мы всегда в золоте все увешанные. Это -то тоже дурно вкусе. А ведь смотрите, это все можно использовать во благо государства. Таким образом повторяю, что вот эти обе меры создания золотого фонда федерации и с колес бриллиантового фонда федерации никого не разорит. Потому что, кроме того, за драгоценные камни государство, Российской Федерации будет платить, опять же, я упоминал, билетами займа свободы полную стоимость бриллианта. Таким образом, бриллиантовая монополия государства это еще большее поднятие курса рубля при остановлении падения стоимости продуктов внутри страны. А вот государство, в то время как частные лица не разорятся и с удовольствием пойдут на эту меру, и с пониманием отнесутся к ним государства, действительно обогатиться просто кратно. Ведь а, после того, как а, кроме старого вот, золотого фонда, да, собственно, вот, фонда России получится, во-первых, а, Фонд Свободы золотой, Фонд Свободы драгоценными камнями, Федера... да, фонд Золотой фонд Федерации. Курс бумажного рубля станет гораздо выше и даже превысит свою реальную стоимость, да, иногда занижаемую, Ибо все три фонда вместе взятые в общей сумме, подчеркиваю, будут больше суммы уже выпущенных рублей. Да? По сути, а бриллианты не дадут возможность извлечь из обращения, когда нужно то или иное количество, а, то есть бриллианты дадут возможность внимания подчеркну, да, скажу медленно, бриллианты дадут возможность извлечь из обращения, когда нужно то или иное количество бумажных денег. Таким образом, в отличие от Запада, который запускает на всю мощь печатные станки, у нас нет такой возможности. Но у нас вот есть совершенно в Российской Федерации другая возможность. В заключение скажу, что извлечение золота, драгоценных камней из никого не обездолит и никаких каких-то гражданских прав не лишит. Такая мера, если она кому-то кажется драконовской или будь либералы об этом вопить, вы подумайте, что это гораздо более щадящая мера более прогрессивные меры, чем девальвация рубля. И, как я уже сказал, она имеет такие же прецеденты в прошлом, как и объявленное Владимиром Владимировичем Путиным обложением 13% налогов, процентов, получаемых с суммы больше миллиона рублей. Не являюсь экономистом и помимо оглашение конкретных планов которые могут быть полезны для государства, для Российской Федерации не являясь экономистом я хотел бы я огласил только свои представления о том, сказать, насколько это полезно людям, полезно гражданам Российской Федерации это могут быть только мои суждения я хотел бы пригласить экономистов обсудить вот эту проблему обсудить эту меру, какой она им представляется, и открыть всегда для обсуждений Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал Пожалуйста, будьте активнее Здесь будет та информация, которую не расскажут вам Люди, говорящие, что у них есть инсайт В кремлевских источниках все эти записные да. Футурологи, политологи и так далее У нас просто свои источники информации Мы гораздо более обширно информированы Какую-то информацию мы будем доводить до вас Постепенно. Всего доброго. Оставайтесь с нами.